50 километров, дорога обещает быть красивой. У Вани конь Honda Airblade, а я на Ямахе. Степенно заполняется водой и через пару часов, в принципе, здесь будет все в воде. Утро следующего дня началось с поездки на рыбный рынок Муйне, где мы приобрели немного морепродуктов, в частности, лангустинов, креветок, для того, чтобы в последующем их приготовить вечером дома на гриле. Вот, ребят, самый большой пляж, самый широкий пляж Муйне, выглядит вот так. То есть, это, ну, лучший, наверное, пляж Муйне. Здесь есть, здесь расположены самые дорогие отели. И есть вот там такой небольшой проезд, асфальтированный, ну, бетонный, для заезда на мотоциклах сюда, туда. В общем, вот тут начинается Муйне. И вот та дорога, которую я показывал ранее, основная, она идет вдоль вот всего побережья. И мы на мотоцикле по дороге, по основной Приезжаем вот сюда. Дальше, ближе к деревне Мойне, вот там мыс. Пляж все уже, уже, уже, уже, уже. И плюс там какие-то уже есть территории, где вообще нету пляжа, просто берег бетонированный. Погода сегодня отличная, 30 градусов. Вот тут у нас отель Кати, Олеску. С них начинается курортная зона. Такие прикольные отельчики. К сожалению, появляется больше высоток, больше асфальта, больше бетона. И постепенно, наверное, лет через 5-10, уже там генплан висят везде, разные, разных компаний, застройщиков, объекты, которые будут возводиться. Постепенно все это убьет вот эту вот химию или магию, как вам угодно, этой курортной зоны Майне. Потому что в этом и есть вся привлекательность Муйне. Вот этой какой-то обстановки, атмосферы. Ненапряжной, простой, такой, так сказать, немного деревенской, расслабленной. Ну и вот, к сожалению, прогресс, урбанизация, глобализация. Люди, которые здесь отдыхают, любят Муйне именно за то, что он такой вот... Деревенский, тихий, спокойный. Сейчас скинем видео и, наверное, поедем сразу на маяк. Сегодня у Виктории день рождения. Она захотела на маяк. Вот так и выглядит дорога, которая ведет к пляжу. Вот там проходит главная дорога Муны, и вот здесь поворот, асфальтированный, хороший, приведет вас прямо на главный центральный пляж. Ну, я так называю его, можно назвать его самым большим. Вот. Хороший, комфортный такой заезд. И все, оставили здесь мотоциклы, байки и пошли купаться.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 Ну, ребят отправляемся на маяк кега ехать нам от дома 50 километров дорога обещает быть красивой мы были там но ездили по другой дороге через по главной дороге там по трассе не очень было Чуть -чуть заблудились сейчас будет наверное все уже получше ну поехали с нами прокатимся Посмотрим вместе на маяк Ега, именинницу захотел, поэтому ничего не можем поделать Погнали, в общем, на маяк Наш друг уже готов Иван, сегодня с нами поедет Иван, он не был на маяке ни разу, поэтому для него будет вообще бомба Так что, погнали Вот на этом чудесном байке мы сегодня поедем Я Виктория, и знакомьтесь, призвочный гонщик Иван, это мой друг из города Сочи. Сегодня мы отправляемся на Маяк Тега. будет интересно, дорога живописная вдоль моря, по всяким деревушкам, плантациям драгонфрута, поэтому погнали с нами. У Вани конь Honda Airblade, красивый такой, новенький. Относительно. А я на юмахе надеваем касочки, шлемы. Без них нельзя во Вьетнаме ездить. От сразу жестко. от полиции очень дорого. сказать, что дорога из Моине до маяка Кега или Кега э, в основном пролегает доль моря. В принципе, она достаточно живописная и неплохого качества. Что удивило, так по пути к маяку за несколько лет э, вьетнамцы отстроили какие-то гигантские парки развлечений. Ну, в совсем таких э, уж диких местах. И не знаю какие планы у них в будущем на эти все территории. Но пока это выглядит достаточно как-то так. Странновато, потому что места действительно безлюдные и просто в центре какой-то песчаной дюны находится гигантский парк. Ну все, час, и мы на месте. За час, да, доехали? Где-то за час 50 километров преодолели. Сейчас посмотрим, какие здесь виды. Задницы у нас болят. Ну ничего? <ileri> это мы все, а... ну, как правило, это мы все выли, а И как все остается раз, в как эфире. Оно как раз потом будет этом... все... <supercomputer> <с thoughts> и начнем. Нет, на самом, нормально. 50 километров перед далатом. Тренировка такая. Тут кафешечка такая есть сейчас. Раньше не было. Ну вот, ребята. Такое вот место. Маяк был сдан в эксплуатацию в 1900 году и вроде как является сейчас одним из самых старых и самых высоких в стране. Высота маяка вместе с холмом составляет 65 метров. Маяк Кига был самым главным форпостом по пути из Фанранга в Унгтау. Именно в этом месте корабли терпели крушение по разным причинам зачастую не могли определить свою позицию координаты расположения такие лодочки с моторами уже модифицированные собаки местные И интересно тут есть такие как это мель мель жарко кажется. но ветерок помогает нам замораемся немножко Тут во время прилива все полностью заливается водой морской. А, а сейчас вот можно погулять по морскому дну. интересно вот это отмель постепенно заполняется водой и через пару часов в принципе здесь будет все в воде поэтому у нас немного времени она прибывает прибывает прибывает но вместо просто сказочное ребята просто кайф водичка теплая просто огонь секунду гуляем вода теплющая чистенькая такая и вот такой вид хотим пойти вот на ту сторону, к тем камням, оттуда тоже интересные виды. Ну, вода тепленькая, ух. Раньше можно было подниматься на этот маяк, но это входило там в стоимость, вроде как, перевозка А сейчас смысла нет туда ехать. У нас сегодня фотосессия, у Виктории день рождения, так что вот она идет. Там вдали тоже много. Oh, вот тут рыбаки. Хранят свои лодочки интересные, вьетнамские тазики. Как у нас их любят называть. А, песок, песок! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Решили мы, короче, пойти на ту сторону. Вон к тем камням. Какие-то заброшенные кафешки старые. Ковид дал о себе знать, да? Пандемия. Много уничтожила во Вьетнаме бизнеса. знаю, я вот многие говорили, ой, это да что там делать, я всем советую попасть. Ну классное место, ну такая Нет, да. атмосфера такая необычная. необычная. Да, ну вот да. какой гигантский валун, а, -а, -а. а дальше какие, ё-моё, вот так. Не, надо, друзья, всегда выбираться максимально, есть возможность, поехал. Я про уже внутренние экскурсии, там всякие места. О, это надо забрать сегодня за грилем. Да, она, она красивая. Я ее заберу. Да такие в Сочи, делают. Да, да да да да. Классно. Такие здесь камушки. Просто суперское место. Вот такой контент, ребята. Стою по колено в море, все ради вас. края, классное место. Будете в этих краях, обязательно забегайте сюда. Оно того стоит 50 километров Есть кстати экскурсии из Муйне до маяка Кега Не знаю сколько стоит, но если берете байк, то обязательно стоит попробовать Дорога спокойная По Google навигатору показывает хороший маршрут. Без объезд каких-то основных трасс неприятных с фурами Поэтому классно, вдоль деревушек всегда проезжаете, поэтому идеально. Тут, короче, что не угол, не за угол завернешь, то какие-то новые пейзажи открываются. Ой-ой-ой-ой-ой. Классно, да, как будто какая-то это, нереальность какая-то. Ну да, есть много мусора, но красота в глазах смотрящего. Отдохнули часок, погуляли, пора выпираться отсюда. Дорога домой. Еще час. По жаре. Время, наверное. А сколько время? Часа два? Время два время часа. Солнце. Жарит. Жестко. Классное место, ребят. Классно. Блин. Пойдемте на камень заберемся. Ой-ой-ой! Красота! Красота! Смотрите, какие ровные круги, овалы. Ну что, до свидания! До следующего года! Маяк! Обязательно вернемся. идем к нашим байкам может быть попьем чаю сейчас здесь еще холодненького вот что-то рыбаки местные жители ну в основном конечно тут рыба морепродукты этим и живут ребята сети распутывают что-то поймали но это не поймали это просто очищают они Hello. Какая рыбка красивая, глазастая. О, мои, что только нету. Тут же, о, ты Вот такую взяли. Блин, много всяких улиточек, крабиков. Такие крабики. Это, по-моему, морской виноград называется. Да, тут много чего в мусоре можно найти. В принципе, суп сварить хватит, да? Ну да, оно все потухло. Ой, монстры, монстры всякие. Но я думаю, у нас в супермаркетах такой же свежесть, только замороженный. Такие кафешечки здесь уютненькие. Чё, чай, колы можешь купить. А? Ну, спасибо месту этому прекрасному. На коней и домой. У них бананы растут. Такая территория чисто на туристов рассчитана. Вход организовали они на маяках через кафешку, ну чтобы не было у вас вариантов пройти мимо. Там везде заборами сделали. Ну, короче, маяк это их достопримечательность. Но ну, за вход не берут, ничего не берут, просто предлагают так ненавязчиво прокатиться на утке. И это чай, вода. Ну, как бы у нас мы дома покушаем. Уже час-полтора, наверное, ехать, Немного поснимаем дорогу. Одну остановку сделаем где-нибудь красивым каком-нибудь месте. И все. И домой В наш ест-хаус Вся поездка на маяк Кига заняла приблизительно 4 часа, поэтому если будете в этих э, краях, э, настоятельно рекомендую взять сюда экскурсию, э, либо отправиться самостоятельно в это прекрасное место. Чего? Вот такие у нас сегодня красавцы на ужин, лангусты, baby лангусты, но вкусные, на больших пока не заработают, они когда близко докажутся большими. Да, по -по -по -по Let's go. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, они, вот у вот а на креветке оставь? Да, да, на него оставь, оставь Поделись, он, поделись Смотри, он, он растаял уже Все, все, что, все, все, все, надо отобрать у него Ой, как хорошо запахло